Если заболел твой ребенок и э, у него наблюдается выраженная симптоматика, выраженная заложенность носа, боль в горле, высокая температура и ты не имеешь возможности сейчас вызвать врача, то первое, что ты должен предпринять, это как раз обеспечить работу местного иммунитета твоего ребенка. То есть, чтобы его первичный иммунитет лучше защищался от той инфекции, которая на него напала для того, чтобы он быстрее выздоровел. И первое, что нужно сделать, это охладить воздух в твоей квартире. Температура воздуха должна быть примерно 20-21 градус цельсия не выше чтобы обеспечить влажность слизистой оболочки твоего ребенка чтобы у него работал иммунитет потому что иммунные клетки они плавают в слизи которая покрывает слизистую оболочку дыхательных путей поэтому снижаем температуру воздуха для этого перекрываем радиаторы отопления для этого утром вечером можно даже 3-4 раза в день Проветриваем помещение для того, чтобы обеспечивать приток еще свежего воздуха. И второе, что очень важно сделать, это обеспечить влажность воздуха. То есть, если есть увлажнитель, включаем увлажнитель, чтобы повысить влажность больше 50%. Если увлажнителя нет, то берем какие-то полотенца, одеяло, смачиваем их водой и накрываем их батареей. То есть мы одновременно и будем снижать температуру воздуха и повышать влажность помещения. Второе, что нужно сделать, это напоить ребенка. Цель та же самая, повысить влажность слизистых оболочек. И чем мы больше пьем, чем больше жидкости в нашем организме, тем влажнее слизистые оболочки и лучше работает иммунитет. Дальше мы двигаемся симптоматически. Заложен нос, можно капать детские сосудосуживающие средства, если нет каких-то противопоказаний и аллергических реакций. Самое простое на основе оксиметазолина. В любой аптеке можно купить, в любом доме, как правило, такие средства есть. Если болит горло, используем антисептики на основе мирмистина, хлоргексидина и так далее. Если повышается температура выше 38,5, снижаем ее с помощью парацетамола. Если же парацетамол не помогает или его в доме нет, то можно использовать и препараты ибупрофена. С популярными названиями, которые продаются в России, я думаю, что знаком каждый папа и каждый мама. Поэтому вот это та основа, с которой нужно начать. Ну и конечно, если вы с чем-то не справляетесь, то своевременно все-таки вызывать врача.